В эфире государственная телерадиокомпания ЛТР информационно-аналитическая программа «Итоги недели». В студии Тимур Тимиргалеев. Здравствуйте. Смотрите в первой части нашей программы. Принято постановление по урану. В Кыргызстане запретят поиск, разведку и разработку урановых месторождений. Плодотворное сотрудничество с Китаем. Благодаря усилиям глав государств создан прочный фундамент межгосударственного взаимодействия. Общественность Кыргызстана в последнее время выступила резко против разработок урановых месторождений, находящихся в республике. Прошло несколько акций протеста, в том числе в столице, по этому поводу, в частности, после информации о геологоразведке местности Козылом Пол. Вопрос с лицензиями стал актуален из-за того, что жители Балакчи Тонского района выступили против планируемой добычи урана на месторождении Ташбувак. 22 апреля премьер-министр Мухаммед Калай Аблагазиев поручил приостановить там все работы. Напомним, лицензию на разведку компания «Юразия» в Кыргызстане получила в 2010 году. Она планировала приобрести также разрешение на разработку. Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на встрече с местными жителями сообщил, что лицензия отозвана. Запретив поиск, разработку, разведку урановых месторождений на территории Кыргызстана, поручили правительству депутаты Джугурку кукинеша Решение принято в четверг на заседание парламента, когда нардепы заслушали информацию правительства о мерах по обеспечению радиационной безопасности населения страны, которую представил первый вице-премьер Кубатбек Боронов. Депутаты также поручили правительству разработать законопроекты, которые запрещают поиск, разведку и разработку всех месторождений урана на территории страны. Исключение дается только для работ по рекультивации хвостохранилищ. Кроме того, правительству предстоит изучить работу всех компаний, которые владеют лицензиями на поиск и разведку урана. За проект постановления Джигурку Кенеша проголосовали 90 депутатов из 108 прошедших регистрацию. Турагад Астан подчеркнул, что постановление принято, теперь будет разработан проект закона и добавил. Парламент принял политическое решение. В Кыргызстане запретят добывать уран и проводить геологоразведку. Цель постановления именно такая. Боронов отметил, что правительство выполнит все возложенные на него задачи по этому вопросу. Бывшего вице-премьер-министра Душимбека Зилалиева требует привлечь к ответственности за выдачу лицензии на геолого-разведку урана на месторождении Ташбулак. Как известно, в продлении лицензии компании «Юразия» в Кыргызстане есть и подпись Зилалиева. Напомним, что в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного по отдельным пунктам статьи 308 Уголовного кодекса, в отношении имущества Душимбека Зилалиева расследование продолжается. По его результатам материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру. Тему продолжит Бекмамат Асамбекулу. Принято важное политическое решение, направленное на защиту национальных интересов. Депутаты Джогургу Кенеша проголосовали за запрет поиска, разведки и разработки урановых месторождений на территории Кыргызстана. Нардепы также поручили Кабмину разработать соответствующий законопроект. Исключение дается только для работ по рекультивации хвостохранилищ. Постановление поддержали 90 депутатов. В этом документе четко прописан запрет на проведение любых работ на всех урановых месторождениях страны. Кроме этого, необходимо провести верить, кем и насколько законно в свое время были выданы лицензии. Если имели место быть нарушения закона, виновные должны понести соответствующее наказание. На сегодняшний день соответствующий госорган не выдавал ни одной лицензии на добычу урана. 18 лицензий выдано лишь на разведку месторождений. Половина из них касается урановых месторождений. Остальная часть – это сопутствующие металлы. Правительству предстоит изучить работу всех этих компаний, которые владеют лицензиями на поиски разведку урана. На сегодняшний день лицензию на разработку урановых месторождений не получила ни одна компания. Все выданные разрешительные документы направлены исключительно на разведку месторождений. Разработка не ведется. После того, как правительство на волне общественного недовольства решило отозвать лицензию компании и прекратить все проводимые ею работы, открытым остался следующий вопрос. Насколько законна была процедура ее выдачи еще тогда, в 2010 году, и ее неоднократное продление? В связи с этим в обществе возникло резонное мнение о том, что виновных необходимо привлечь к ответственности. «У нас есть положение о биосферной зоне Иссыкуля. Те, кто выдал лицензию, не читая законы, грубо их нарушая, должен понести ответственность». Актуальным остается быть этот вопрос и потому, что на волне общественного недовольства лица, причастные к выдаче и продлении разрешительных документов, также соучаствуют в организации акций протеста, преследуя тем самым личные цели и зарабатывая дополнительные политические очки. Как известно, активно подогревают антиурановые настроения отдельные сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева, во время президентства которого компании «Юразия» в Кыргызстане несколько раз была продлена. Во-первых, это вопрос простых граждан общества и экологии, но ее хотят использовать в политических целях. Правительство должно дать ответ тем лицам, которые сами в свое время выдавали лицензии, а сейчас пытаются дестабилизировать обстановку.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 Напомним, что компания «Юразия» в Кыргызстане получила лицензию еще в 2010 году. С тех пор ее продлевали руководители госгеологии, а впоследствии и Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования. Среди них особенно примечательна фигура Дущембека Зилалиева. Это имя известно тем, что в бытность его председательства в ГКПН выдавалось огромное количество разрешительных документов.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 Эти цифры в определенной мере связаны, как выясняется, с огромным богатством, нажитым во время его работы в государственных органах. В 158 миллионов сомов сегодня оценивается имущество Дущенбека Зилалиева. При этом экс-председатель ГКПН оказался еще, так сказать, очень скромным человеком. Официально с 2011 по 2016 годы Дущенбек Зилалиев заработал 2,5 миллиона сомов. Доходы его супруги составили 408 тысяч сомов. Но активы бывшего чиновника значительно превышают его официальные доходы. Так, до сентября 2018 года Зилалиев хранил незадекларированные 889 900 долларов ячейки филиала одного из банков. В 2017 году Дущембек Зилалиев оформил на имя одного из своих родственников два офисных помещения в центре Бишкека стоимостью в и 34,19 миллионов сомов соответственно. Также, будучи директором Государственного геологического агентства Зилалиев, оформил на своего безработного родственника ряд лицензий на золоторудные известниковые и другие месторождения. Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики в рамках возбужденного Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики уголовного дела по признакам преступления предусмотренного. Пунктом 2, части 2, статьи 308 Уголовного кодекса Кыргызской Республики в отношении имущества Зилалиева продолжается расследование. После завершения расследования материалы будут направлены в Генеральную прокуратуру для дальнейшей передачи в суд. Сейчас многие эксперты отмечают, что во время прежней власти коррупция в разрешительно лицензионной сфере горной промышленности страны достигла невиданных размеров. Свою лепту в этот процесс, видимо, внес и идущий бег Зилалиев. Именно в эпоху Атамбаева, когда стал Зилалиев председателем комитета да, по геологии, он очень много лицензий было Роздана именно в, это, в этот период. И по Урану лично вот Зелалиев дал 4 лицензии. 4 лицензии, в том числе и Козеломпол. Конечно... Все это было по корционной схеме. Чтобы там ни было, но вопрос с ураном в Кыргызстане наконец-то решен окончательно. Руководство страны сегодня показывает пример образцовой работы, которая ведется с учетом позиции общественности и соблюдения национальных интересов. Экологическая безопасность и спокойствие в обществе оказались приоритетнее экономической выгоды. «Сейчас приостановлена работа, мы рассмотрели экологические вопросы, возможное влияние работы месторождения на здоровье людей. Мы решаем этот вопрос, учитывая позицию населения. Действия правительства никогда не пойдут вразрез с интересами народа». Работа по наведению порядка в горно-рудной отрасли страны начата. Как известно, лицензионная разрешительная сфера требует особого и внимательного подхода. От качества работы инвесторов напрямую зависит и безопасность общества и страны. Бекмамата Самбекулу, Бекзад ЛТР, итоги недели. Президент Сорумбай Джимбеков сегодня принял в судей Конституционной палаты. Во время встречи были затронуты вопросы защиты конституционных прав граждан неукоснительного соблюдения законов. Глава государства выразил свое мнение относительно широко обсуждаемого вопроса по добыче урана. Мы должны передать следующим поколениям единое общество, правовое государство, обязаны сохранить для подрастающих поколений чистую зеленую природу, подчеркнул президент. Мы или висабдан на президент кызматы кечки токен токен тармағына, Токен тармағына. Их бастаган. Айрик, лицензия Рухатбиру, Стемасса, на Короче, время, на Матканде, он сказал, что он сделал джирни, джирни, джирни, джирни, джирни, джирни, джирни, джирни, джирни, джирни, джирни, джирни, джирни, джирни, джирни, джирни, джирни, джирни, кент-канцеляр государств периода был кое-чудох мемлекетин, жена кого-то, кузовицу и Глава государства оценил ситуацию в Кызыл-Омполе как результат бардака в горнодобывающей отрасли, своей своевольной политики. За годы независимости всего было выдано более половиной тысяч лицензий на недропользование. За последние 8 лет были возбуждены сотни дел в сфере недропользования, но многие не были доведены до конца. В этом направлении в соответствии с решением Совета безопасности на сегодня работает рабочая группа. Да, Хайдаловита, на президент Полдого, Уран Хазаловит. Я имею в виду, что когда мы были сылье, Полдоговита, Хайдаговита, мы помнили с ним о Другой Лангрочестве. Она басабил Сайсат да? на кереме десеколюжды туристик сезон, дайрықтар болып жатқан кезде мұнда дүрбілім жалпы туризм танымағына балта шапқан қиянаттықа бара бар бара бар ошандықтан бен массалық малымал қарабяттарына жарандық қоғым мекендежтеріме Президент напомнил, что правительство с некоторым опозданием, но приняло решение остановить всю работу на Кызл-Омполе. Джугур Кукинеш, обсудив этот вопрос, выразил свою позицию. Все, что есть в В настоящее время Кыргызстан и Китай динамично движутся по пути непрерывного укрепления политического взаимодоверия, плодотворно осуществляя на практике взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, военной, культурной, образовательной и других областях, поддерживая тесную координацию и взаимодействие в рамках ООН, ШОС и других многосторонних организациях. Можно смело утверждать, что между Кыргызстаном и Китаем есть полное взаимопонимание, позволяющее развивать плодотворное сотрудничество на основе дружбы, равенства, добрососедства и взаимодоверия. Китай, как известно, является стратегическим и инвестиционным партнером Кыргызстана и оказывает большую поддержку нашей стране в виде грантов, кредитов и технической помощи. Сегодня, благодаря усилиям глав государств, создан прочный фундамент межгосударственного взаимодействия. Переход на новый этап двустороннего сотрудничества ознаменован из серии взаимных визитов высокого уровня. Напомним, совсем недавно с 25 по 28 апреля президент Суромба Джимбеков находился с рабочим визитом в Китайской Народной Республике, где принял участие в работе форума «Один пояс, один путь» и открытии международной садоводческой выставки вместе с главами других государств и правительств. В рамках этого визита лидер Кыргызстана провел ряд двусторонних встреч с государственными деятелями, руководителями компании и научных кругов. Отметим, что проект международного сотрудничества ⁇ Один пояс, один путь ⁇ который предложен мировому сообществу Китая, создает огромный потенциал развития для всех стран-участников, и в частности он экономически выгоден и для Кыргызстана. Ведь разработка и внедрение страновых проектов и программ, имеющих региональное и глобальное взаимодействие, принесет большую выгоду нашей стране, в том числе в обмене знаниями в области истории, культуры, науки, получения новых технологий и знаний, разработки новых форм сотрудничества. Но это обращает особое внимание и эксперты и политологи, которые продолжают делиться с общественностью итогами второго форума. А уже на этой неделе, 29 апреля, президент Соромбай Джинбеков провел встречу с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ, которая состоялась в рамках совещания на уровне министров государств-членов ШОС в преддверии заседания глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. На ней состоялся обмен мнениями по развитию сотрудничества в сфере укрепления безопасности Кыргызстана и Китая. Совсем скоро, в июне, ожидается также государственный визит председателя Китайской народной республики Си Цзинпиня в Кыргызстан, и этот визит, несомненно, внесет значительный вклад в плодотворное сотрудничество между Кыргызстаном и Китаем. Тему продолжит Мадина Низамова. Послом Китайской Народной Республики в Кыргызстане Дудэвэнь была назначена относительно недавно, но о сотрудничестве наших стран знает достаточно много. Такую большую пресс-конференцию для местных журналистов с момента назначения Дудэвэнь провела впервые. Формат больше напоминал дружественную беседу за чашкой чая и печеньем. Кыргызстан и Китай построили подлинно добрососедские дружественные отношения, отметила дипломат. Китай всегда охотно помогает. Киргизстану встать на ноги, чтобы ну, Киргизстан сохранилась стабильность, чтобы Киргизстан развивался. Мы каждый год выделяем большие деньги для киргизстанцев, для строительства в Киргизстане. Но ну, вы видели, там, он, мы что делали? Дороги, да, очень хорошие дороги, скоростные построили. Еще строят север-юг. Как пальницы строим, тароки, реконструкция делают, и там сельское хозяйство, ну, промышленность, все, все. Мы от чистого сердца, от чистого сердца помогаем кыргызстанцам. Посол с удовольствием продемонстрировал фотографии, на которых запечатлены масштабные экономические проекты, значимые встречи и переговоры, двухсторонние визиты на государственных уровнях. Их проведение из года в год привело к тому, что был создан прочный фундамент межгосударственного взаимодействия. Теперь Поднебесной и Кыргызстану предстоит еще один этап сотрудничества в рамках проекта «Один пояс – один путь». По информации посла, планируется, что пакет документов, по новым проектам руководство наших стран подпишет в июне во время государственного визита Сидзинпина. Точно будет много соглашений. А в какой отрасли хотя бы? Ну, разных, разных, разных. Конечно, будет. Сейчас на переговорах у нас совместное заявление. Это между Китаем и Киргизией будет подписывать. Наш председатель и вашим президентом идут другие разных уровнях в разных областях. Кыргызстан одним из первых поддержала инициативу председателя Си Цзиньпиня «Один пояс, один путь». Небольшая предыстория о том, как и с какой целью появился этот проект. Его еще называют «Китайской мечтой». В 2008 году Китай разработал два интеграционных проекта. Первый под названием «Экономический пояс шелкового пути», второй – «Морской шелковый путь». Однако к 2013 году эти проекты трансформировались в единую концепцию, которая сегодня известна мировому сообществу как один пояс, один путь. Как раз об этом Синдзиапин говорил нашему президенту Сурбайу Шариповичу, Благодарил, поблагодарил нашу страну за то, что одним из первых поддержали эту концепцию. Надо сказать, что этот инфраструктурный проект не знает аналогов в мире по своей финансовой емкости. Была озвучена уже вся сумма, которую Китай готовит, для финансирования. Эта сумма равняется 21 триллион двести миллиардов долларов США. Подчеркиваю, что за всю историю человечества таких глобальных финансовых проектов человечество еще не знало. На сегодняшний день уже более сотни стран и международных организаций подписали с Китаем соглашение о совместной реализации инициативы пояса пути. Развивать сотрудничество на суше и на воде, улучшать инфраструктуру, снижать таможенные барьеры привлекать инвестиции между собой будут более 60 стран. Центральной Азии, Европы и Африки. Что получит Кыргызстан? По прогнозам экономистов, широкие инфраструктурные возможности и приток больших инвестиций. Кыргызстан имеет бесспорное преимущество по сравнению с другими странами, особенно нашего региона, поскольку действительно мы имеем очень хорошие отношение практически со всеми странами, которые заинтересованы быть в зоне Великого Шелкового Пути вот в проекте «Один путь, одна дорога». Поскольку через Кыргызстан можно будет проводить, реализовывать такие проекты, как доставка товаров из одной страны в другую, транзитным путем. И в то же время иметь такие преимущества, как ВСП+. ВСП+, это означает, что наши товары могут без никаких особых проблем проникать на рынки Западной Европы. Таких преимуществ имеет немного сан. В Центральной Азии мы пока первые. Итоги первых пяти лет деятельности проекта впечатляющие. Общий торговый оборот стран вдоль пояса и пути с Китаем превысил 5 триллионов долларов США. Построены 82 иностранные зоны торгово-экономического сотрудничества. Общий объем инвестиций составил почти 30 миллиардов долларов США. Современный один пояс, один путь охватывает практически ту же самую территорию, что и Великий шелковый путь много веков назад. Зона охвата на суше выглядит следующим образом. Из Китая в Центральную Азию. А вот мы видим на карте и Кыргызстан. Далее в Россию и Европу. На сегодняшний день идут активные переговоры о создании новых зон свободной торговли. Без Кыргызстана и Центральной Азии ощутить проект «Один пояс, один путь» невозможно, потому что географически проходит через нас. Плюс здесь роль Кыргызстана в чем заключается еще? Мы имеем вторую экономику, границу со второй экономикой мира. Многие стран Центральной Азии ее не имеет э, Узбекистан, допустим, Туркменистан и другие страны Кавказа. Мы могли бы стать тем мостом экономическим, торговым, который бы мог бы осуществлять. И мы должны получить те плюсы для нашей экономики, то, что называется сопряжение. Плюс там говорил еще такая интересная вещь. Мы являемся членами ЕС, но при этом мы члены ВТО, у нас есть ВСП+, но мы должны находить и такие соприкосновения, чтобы все эти проекты экономические, они работали на благо. В рамках этого проекта Поднебесная стала крупнейшим торговым партнером как минимум для 25 стран. Председатель Си Цзиньпин заявил, что Китай будет придерживаться золотых принципов в реализации пояса пути. Это совместная консультация, совместное строительство и совместное использование. Участие всех желающих стран в интеграции будет только приветствоваться. Для Кыргызстана главное не упустить те возможности, которые открывает один пояс, один путь, говорят отечественные экономисты. То есть вся эта инфраструктура э, долгосрочно будет выстраиваться так, что Кыргызстан обязательно получит от об этого выгода. Обязательно, потому что это будет проходить через нас, это дополнительные рабочие места, это дополнительные финансы, это улучшенная инфраструктура. Вот, и не только э, транспортная, автомобильная, но и железнодорожная. И в этом ключе можно вот вспомнить фразу Путина, который про концепцию «один повест, один путь» сказал, «Пусть ветер китайских перемен дует паруса российской экономики». Но почему бы этот ведь, перемен не бы по парусах кыргызской экономики? Потому что эти перемены, они благоприятные. Изменение инфраструктуры, улучшение внешнеэкономической деятельности – это, безусловно, дивиденды. По оценке экспертов, создание локальных промышленных и инфраструктурных проектов еще больше укрепит сотрудничество между нашими странами и, конечно же, откроет новые возможности для экономики Кыргызстана в ее устойчивом развитии. Для этого Соронбай Джейнбеков на полях форума провел, встречи с руководителями, передовых китайских компаний China Railway, China Road, CGI и Sinamatch. Обсудить первые результаты работы глава государства и лидер Поднебесной смогут в июне, во время государственного визита Си Цзинпина в Кыргызстан. Готовимся к встрече ШОС. А мы председательствуем, представитель ШОС в 2019 году. Это большое мероприятие. И перед этим состоится государственный визит представителя Китайской Народной Республики. Он, может быть, будет прорывным, и будут заключены новые соглашения, документы. И если вы заметили, вот в 2018 году правительство Кыргызстана, государство не было, государственные кредиты. Потому что мы не, ну, есть вопросы, чтобы, как отвечать, там китайская экспансия, многие вопросы. Мы сейчас работаем на прямые инвестиции. Мы, чтобы инвестиция пришедшая, он сам нес риск и тем самым развивается. Это очень важно. И тем самым мы избегаем увеличения государственного кредита, который с Кыргызстана. Это тоже важно. Двухсторонние переговоры Сорунбая Джиэнбекова с председателем Китая Си Цзиньпином, состоявшиеся в Пекине 28 апреля, прошли плодотворно и сформировали концепцию предстоящего государственного визита китайского лидера в Бишкек. По итогам встречи лидеры государств поставили конкретные задачи – перейти от обсуждения к практическим шагам по реализации целого ряда совместных с китайской стороной инфраструктурных проектов, особенно по строительству железной дороги китай кыргыз Кыргызстан, Узбекистан. Ответственным госструктурам Кыргызстана и Китая предстоит скрупулезная работа. Сотрудничество с стратегическим партнером как Китаю для нашей экономики, для нашей страны, это очень важно. А нельзя забывать, что Китай является крупным инвестором в мире и игроком, и экономика номер два после Соединенных Штатов Америки. И Почему это стратегически важно и национальных интересах, о чем отметил президент Джеймбеков? Дело в том, что строительство железной дороги через нашу страну – это... Это единственная возможность выйти к морю и экономическому благосостоянию нашей страны. Это очень важно. И естественно, геополитическая расположенность рядом с Китаем, это дает нам преимущество. И этим нужно необходимо воспользоваться. Кыргызстан вышел на финишную прямую в рамках подготовки к саммиту глав государства участников ШОС. В июне официальный Бишкек будет встречать не только лидеров шанхайской восьмерки, но и президентов четырех стран на текущей неделе в столице на совещание прибыли министры обороны стран ШОС. Они обсудили вопросы международной и региональной безопасности, дальнейшую совместную работу с международным терроризмом и экстремизмом. Министров обороны принял президент Сорунбай Джейнбеков. Он отметил, что на сегодняшний день наблюдается поступательное развитие сотрудничества во всех областях деятельности государств ШОС. Наши партнеры, в частности, это Российская Федерация, Индия и Китай выразили пожелание поддержать нас, провести самое главное мероприятие, саммит ШОС, который состоится в июне месяце. Они оказали нам очень хорошую, серьезную техническую поддержку в этом плане. На сегодняшний день очень активно идет работа по подготовке соответствующей инфраструктуры. И мы, конечно же, очень благодарны и президенту Российской Федерации, и председателю Китайской Народной Республики, и премьер-министру Республики Индии за ту поддержку, которую они нам сегодня оказывают. Помимо экономической составляющей, Кыргызстан и Китай поступательно развивают сотрудничество и в сфере укрепления безопасности двух государств. Эти вопросы глава государства обсудил на встрече с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ. Сорунбай Дженбеков отметил, что мы имеем единые позиции по вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Президент подтвердил, что Кыргызстан готов к дальнейшему открытому и равноправному диалогу в области безопасности, в том числе к развитию сотрудничества оборонных ведомств. Сегодня у нас идет очень усиленная подготовка к проведению заседания секретарей Совета безопасности ШОС. И одним из завершающих мероприятий это будет Совет министров иностранных дел ШОС. Соответственно, будет сформирован проект повестки дня и согласован пакет документов, которые планируется подписать в рамках СГГ ШОС.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 Эксперты подчеркивают, что участие Кыргызстана в таких крупных проектах, как «Один пояс, один путь», членство в авторитетных объединениях, как Шанхайская организация сотрудничества и других интеграциях, показывает, что мы, как суверенная страна, участвуем во всех мировых экономических и геоэкономических процессах. Мы находим свою роль на международной арене и по мере своих возможностей вносим вклад в развитие тех или иных мировых инициатив, отвечающих национальному интересу. Мадина Низамова, Кайнар Ормона, В Джанадильа Бубакир, Итоги недели. На этой неделе в Бишкеке прошло заседание Совета министров обороны государств членов Организации договора о коллективной безопасности. Его результатом стало подписание ряда документов. В обсуждении вопросов безопасности региона приняли участие министра обороны стран-участниц ОДКБ, исполняющий обязанности генерального секретаря организации Валерия Семеряков и начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. Как стало известно, до конца текущего года Россия передаст Кыргызстану 21 единицу боевой техники. На этой неделе вооруженные силы страны уже получили два вертолета и девять боевых разведывательных дозорных машин в качестве безвозмездной военно-технической помощи. Это стало очередным подтверждением того факта, что Кыргызстан всегда может рассчитывать на поддержку России в обеспечении своей безопасности. Подробнее на эту тему мы поговорим с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики Нурланом Киришеевым. Здравствуйте, товарищ полковник. Здравствуйте. Скажите, в рамках заседания Совета министров обороны ОДКБ какие вопросы обсуждались и какие решения были приняты? В ходе заседания Совета министров обороны Организации договора о коллективной безопасности в общей сложности было рассмотрено и подписано 11 документов. Ну, среди этих документов можно отметить как основополагающее, это... Документ, протокол относительно порядка подготовки и проведения совместных военных учений о материально-техническом материально -техническом обеспечении учений. Также был рассмотрен ряд вопросов, которые необходимо было рассмотреть на заседании Совета министров обороны, организации договора о коллективной безопасности. Это немаловажная роль, это о ситуации на Кыргызской области, на таджика-афганская граница, по снижению напряженности, меры стран-членов Организации договора коллективной безопасности. Также план коллективных действий государств-членов ОДКБ в рамках реализации глобальной контр стратегии ООН на 19-20 годы. Ну, как известно, наша страна в этом году председательствует в организации. ли еще какие-то мероприятия типа учений и так далее по линии оборонного ведомства? По линии оборонного ведомства в рамках ОДКБ учение планируется на годы вперед. то есть Сейчас мы в ходе проведения вот этих заседаний Совета министра обороны предшествовало рабочее совещание руководителей структурных подразделений, отвечающих за военное сотрудничество. Там были рассмотрены вопросы на планирование мероприятий на 2020-2021 годы. В этом году в рамках ОДКБ учения, военные учения с участием военнослужащих вооруженных сил Кыргызской Республики на территории Кыргызской Республики не будут проходить, они будут проходить на территории Республики Таджикистан и Российской Федерации. Как известно, до конца текущего года Россия передаст Кыргызстану 21 единицу боевой техники. Скажите, что это за техника и в какие подразделения Кыргызской армии она будет направлена? В рамках военно-технического сотрудничества между нашими государствами, Министерством обороны Российской Федерации вооруженным силам Кыргызской Республики переданы две единицы вертолетов Ми-8МТ и 9 единиц боевых разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М. <coughs> ну, сами знаете, у нас государство – это горная страна. Ми-8МТ – вертолеты транспортно-боевого предназначения, но в основном транспортные задачи решают в вооруженных силах для нашей местности это очень актуальная техника и помощь Министерства обороны Российской Федерации это очень для нас очень важна боевая разведывательно-дозорная машина БРДМ-2М это по названию само вот это машина предназначена для разведывательно-дозорных действий и состоит на вооружении разведывательных подразделений сухопутных войск Вооруженных сил Кыргызской республики отличается от старой модификации тем, что заводом-изготовителем проведена глубокая модернизация этой техники. Вместо бензинового двигателя карбюраторного там поставлен тизельный двигатель, система управления вооружением обновлена, совсем новая система. Но могу сказать, что данные машины на порядок, увеличит э, разведывательные возможности наших соединений, частей сухопутных войск. Скажите, как в целом вообще развивается Кыргызско-российское военно-техническое сотрудничество? Что-то еще предвидет? Какие-то соглашения еще будут подписаны и так далее? Э, в ходе э, э, проведения заседаний, э, ну, мероприятий Совета министров оборон, организации договора о коллективной безопасности, была проведена двусторонняя встреча начальника генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской республики генерал-майор Раймир Мердедишемиева с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. В ходе вот этой двусторонней встречи министр обороны Российской Федерации отметил, что Кыргызстан является стратегическим партнером и союзником Российской Федерации и Министерство обороны Российской Федерации готово в дальнейшем оказывать военно-техническую помощь Кыргызской Республики. Спасибо, Нурлан Исабекович за ваши полные компетентные ответы. До свидания. Спасибо. До свидания. А я напомню, что у нас в студии был первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики Нурлан Киришеев. Смотрите далее в программе «Итоги недели». Конституции 26 лет. За прошедшие годы нелегкая терниста оказалась судьба основного закона Кыргызстана. Рубрика «Герои среди нас». Завтра исполняется 26 лет со дня принятия Конституции нашего суверенного государства. Историческое значение этой даты заключается в том, что основной закон страны создал правовой и политический фундамент для государственной независимости Кыргызской Республики и притворения в жизнь строительства свободной демократии и рыночной экономики. 5 мая 1993 года Кыргызстан обрел Конституцию, которая была принята на 12-й сессии Верховного Совета Кыргызской Республики легендарным парламентом. Напомним, состав легендарного парламента был сформирован на первых альтернативных выборах еще в 1990 году, а проект основного закона был подготовлен специальным комитетом Джигур-Кукинеша и он обсуждался на протяжении двух лет с 1991 по 1993 годы. В последующем первая Конституция пять раз пересматривалась в пользу усиления полномочий президента. В нее вносились соответствующие поправки. Таким образом, в прошедшие годы нелегкая терниста оказалась судьба основного закона нашей страны. Многократные изменения, внесенные в него, попытки навязать кыргызстанскому обществу семейно-клановые режимы привели к двум народным революциям. Немало копий пришлось сломать, пока, наконец, граждане независимой республики не отстояли ту редакцию Конституции, которая открыла путь к построению подлинной демократии в стране. Тему продолжит Айтолкун Сулпуева. Президент Сорумбай Джеймбеков встретился с судьями Конституционной палаты Верховного суда. Глава государства поздравил всех кыргызстанцев и судей Конституционной палаты с Днем Конституции, который отмечается завтра, 5 мая. Как отметил президент, в жизни государства судебная система занимает особое место и призвана выступать гарантом стабильности и чистоты общества. Чувкал на сальку Палата Президент отметил, что Конституционная палата играет большую роль в обеспечении стабильности жизнедеятельности государства. Главная цель ⁇ вернуть доверие народа государственной власти, которая была утеряна и привела к двум революциям. Чтобы такие события больше не повторялись, мы должны построить открытую систему власти, Чисто общество, где соблюдаются права человека. Начиная с президента страны, каждый из нас должен начать с себя и показать пример честной работы, подчеркнул Сором Баджиембеков. Аппарат президентки, президентки болган елдиншин, мемлекет билдиктей олган ищет, алкеречит мәселесіна. Курш бойынча дырад, революция олды, мемлекеттік билдик келешен беғанды. Бұн кайталан керек. Ал кайталан бас керек, біз мемлекетті, таза таза билдик, ачық билдикті, біз керек. Он учун, что мымлекетим, вошьнда труван, мен, что мыдыш бликтим, вошьнда труван, адамдар, виринче, изучим, воштар, изучил, ульгол, ульгол, тазовол, ацквол, вошьнда труска, адан калгано, он Отметим, 5 мая 1993 года свершилось, пожалуй, самое ключевое событие в истории современного Кыргызстана. Именно в этот день на 12 сессии еще Верховный Совет Республики легендарный парламент принял первую редакцию Конституции. С этого дня открылась новая страница для всех граждан, живущих на территории бывшей Кыргызской СССР. Все они начали жить в светской, правовой, демократической и суверенной республике, провозгласив высокую ценность прав человека и гражданских свобод. Тогда, в 1993 году, решение о принятии первой редакции Конституции было самым верным, ведь распад СССР обязывал укрепить вертикаль власти внутри государства. Основной закон, придавший Кыргызстану статус независимой республики, был принят и утвержден не сразу. Два года понадобилось тогда еще формирующемуся дгорку Кенешу, чтобы определить пути развития для молодой страны. Тридцать депутатов специального комитета легендарного парламента еще тогда понимали, что народ требует демократии и свободы слова и мысли. Как вспоминает член этого комитета Джамина Кималиев, были жаркие споры, но они нашли лучшее решение вопроса. Это была кропотливая работа. Мы без дела не сидели. Мы изучали все конституции независимых государств. Запада, Востока, Юга, Севера. И подбирали те проекты, которые подходили к нашему менталитету, к нашей реальности. И вот когда мы закончили работу в комиссии, мы представили этот проект уже на заседании конечно. Мы там обсуждали около полугода. А потом, после принятия этого проекта, мы вынесли этот вопрос на всенародное обсуждение. Это тоже было полгода. То есть участвовали все слои населения. Почему до сих пор не забыли это, количество? потому что это было кровное дело всех граждан новой страны. Поворотным моментом стал 2010 год. Тогда страна вернулась к народовластью, иначе говоря, вновь выбрала парламентско-президентскую форму правления. Последние корректировки, принятые и утвержденные народом в 2016 году, затронули 30 статей основного закона. Основная цель данных поправок стала защита национальных интересов на международной арене. Конституция – это не догма. Она может меняться, потому что меняется время, меняется общество. Возникают новые угрозы, риски, и законы должны адекватно да, отвечать вот этим изменениям. Знаете, они берутся из жизни. Вот те, вся поправка касательно приоритетности национального законодательства да, перед международными да, обязательствами, они тоже были нужны нам в тот период. За верховенство Конституции, за ее соблюдение и за баланс между ветвями власти следит Конституционная палата, куда может обратиться совершенно любой гражданин Кыргызстана с требованием соблюдения его прав. Конституционализм обретает новые формы и содержание, и это идет лишь на пользу. В Кыргызстане сейчас зарождается такая тенденция к конституционализму. Если вы прочитаете решения Конституционной палаты, те доктрины, которые они воспринимают, а также использование сравнительного конституционного права, показывает, насколько у нас сейчас уже уровень конституционализма доходит до какого-то другого уровня. И это очень сильно радует. И очень хотелось бы, чтобы представители власти тоже часто прислушивались к мнению судов Конституционной палаты. Механизм конституционного контроля является одной из основных и базовых органов в любой демократической стране. Кыргызстан стремится построить правовое государство, в котором важно соблюдать верховенство закона, отмечает и глава государства. Как отмечают эксперты, на суде Конституционной палаты возложена основная задача по защите политических прав и свобод граждан и конституционной целостности страны. Нет ни одного развитого государства без Конституции. Абсолютно нормально, когда пункты и законы в Конституции меняются, иначе возник бы вакуум. Конституция – это основной закон государства, правовой акт, который провозглашает и гарантирует права и свободы человека и гражданина. Отметим для Кыргызской Республики, как и для многих государств мира, Конституция является основным законом. Она утверждает перечень основных прав и свобод граждан, определяет правовой статус государства и имеет в стране наивысшую юридическую силу. Знание прав и законов для подрастающего поколения гарантирует свободную, демократическую и стабильную жизнь в стабильном и развивающемся государстве. Айтол Кунсулпоева, Бегзат Машрапов, ЛТР. Итоги недели. На очереди наша постоянная рубрика «Герои среди нас». Несколько дней отделяет нас от великого праздника Дня Победы. Ветераны, участники самой кровавой битвы в истории человечества Великой Отечественной войны навсегда остались в народной памяти героями-победителями. Их беспримерная слава, их фронтовой и жизненный путь всем нам преподают уроки настоящего мужества и патриотизма. Наш сегодняшний герой, ветеран Великой Отечественной войны Суромбай Алимбеков.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 Нас привезли в Казахстан, где мы прошли предварительное обучение. Учились держать оружие, как стрелять, как занимать позиции, как защищаться от химических атак. Я был призван в 1943 году. Тогда Сафос Лагнан подчинялся Ноукадскому району. Поэтому я уехал на фронт через Ноукадский район. После Казахстана меня отправили в Ленинград. Я горжусь, что принимал участие в его освобождении из окружения. Это город-герой. По сей день у меня в ушах звенит шум от бомбардировщиков, которые бросали бомбы на голодный город». Тогда женщин и детей оттуда эвакуировали эшелонами в Среднюю Азию. Остались мужчины и те, кто смог защищать город. Люди голодали, но выстояли. Это великий подвиг. Если говорить об этом, не хватит месяцев и лет. Сегодня вы не сможете это прочувствовать. До войны я часто с отцом выходил на охоту, и эти навыки меня спасли. Я стал пулеметчиком. Защищал от врага не только себя, но и других. Многие стали просто жертвами. Солдаты, которые отважно защищали родину, но даже не понимали, что такой автомат. Но им пришлось сражаться, поэтому каждый мужчина должен пройти армию, ее школу. Когда наступила война, мы были молодыми, неопытными. Многие из нас были не готовы защищать даже себя». Мне достался пулемет, который мог выпустить 250 пуль. Помню, как мы смогли уничтожить скопление немцев, но в том бою потеряли четырех однополчан. Освободили Ленинград, но все были ранены. Мне пуля попала в ногу. Меня повезли на окраину, в походный госпиталь, который был в открытом поле. Столько там было раненых, столько стонов. Через четыре месяца я обратно рвался на фронт. Попал на Прибалтийский фронт. Освобождал от фашистов Литву, Латвию, Эстонию. Враг отступал, но за Прибалтику держался. Столько там было потерь. Мне пуля попала после правой ноги в левую тоже. Тогда я выздоровел, снова пошел на фронт. Мне очень больно, что сегодня в Прибалтике так воспринимают победу, что там маршируют бывшие ССовцы. Когда мы были уверены, что почти освободили Эстонию, каждый день стали пропадать по 6-7 солдат. Фашисты цеплялись за эти территории. Но мы все-таки смогли полностью освободить эту территорию. До нас стали доходить слухи о скорой победе. День победы мы встретили в Таллине. Все раненые. Это ликование от победы я не забуду никогда. После победы я вернулся домой через Привалтику, Москву, Ташкент. Меня встретил мой отец-фронтовик, который тоже вернулся живым. Он уже почти потерял надежду на мое возвращение. Когда я пришел домой, он выронил тарелку с едой из руки и потерял сознание. По возвращении домой я начал работать в школе, преподавал физкультуру. Всю свою жизнь посвятил воспитанию детей. Работая, получил и высшее образование. Война – это ужас. Никто из нас не видел этого, и слава Богу. То, что сегодня светит солнце, мир, это нельзя купить ни за какие деньги. Этот мир куплен жизнью отцов и дедов, и вы должны это ценить, чтить и беречь. «Все будет хорошо, надо только верить и работать, жить честно и по совести». 9 мая для меня мой главный праздник, который я встречаю с тем ликованием, с которым когда-то встречал. За всех, кто никогда уже этот день не встретит. Я встречаю 9 мая здесь, но мысленно, с однополчанами. 74 года назад помню, какой стол накрыли в Таллине, как поднимали тосты за мир. И мы должны этот мир беречь». В конце нашей программы мы, как всегда, предлагаем вашему вниманию подборку наиболее важных и интересных событий уходящей недели. Понедельник, 29 апреля. Столица Кыргызстана отметила свой 141-й день рождения. Глава государства принял министров обороны государств-членов ШОС. Вооруженные силы Кыргызской республики получили два вертолета и 9 боевых разведывательных дозорных машин. Премьер-министр провел совещание по вопросу реформирования сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий. На 1985 году ушел из жизни народный артист Кыргызстана Сатыбалды Долбай. Вторник, 30 апреля. Президент Соромбай Джеймбеков принял участника в заседании Совета министров обороны государств-членов ОДКБ. Премьер-министр в Ереване принял участие в очередном заседании Межправительственного совета ЕС. В Бишкеке состоялось заседание Совета министров обороны государств-членов ОДКБ. В столице прошла книжная ярмарка с различными интерактивными площадками для детей и молодежи. Среда 1 мая. В Кыргызстане повсеместно отметили День труда. В Бишкеке в честь 1 мая прошел ежегодный автоаппарат отечественных производителей. В столице состоялся легкоатлетический пробег Мир 2019. В Бишкеке прошел семейный фестиваль Мурасфест. Четверг 2 мая. Президент Соромбай Джимбеков принял председателя Совета Ассамблеи народа Кыргызстана омбудсмена Токону Мамытова. Депутаты Джогор Кукинеша поручили правительству запретить поиск, разведку и разработку урановых месторождений на территории Кыргызстана. Министр чрезвычайных ситуаций Нурболот Захметов посетил Сузакский и Базар-Кургонский районы Джавабадской области. Пятница, 3 мая. Глава государства принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Ассамблеи народа Кыргызстана. В Бишкеке прошел 9-й внеочередной курултай Ассамблеи народа Кыргызстана. премьер министр Мухаммед Калай Аблгазей встретился с гражданскими активистами. Под председательством первого вице вице-премьер-министра Кубадбека Баронова прошло рабочее совещание по обсуждению программ социально-экономического развития областей и 20 городов точек роста. В Кыргызстане отметили Всемирный день свободы печати. Суббота, 4 мая. Президент Соромбай Байдженбека встретился с судьями Конституционной палаты Верховного суда. Состоялось очередное заседание Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, связанных с десятой годовщиной Народной Аплодиской революции. Премьер-министр Мухаммед Калая Балгазей правил совещание по вопросам принятия превентивных мер защиты от чрезвычайных ситуаций и развития регионов. В Южкеке прошел традиционный фестиваль образования.